Добрый день, дорогие друзья! Одни люди стремятся к наградам и похвале, а другие, напротив, всячески избегают внимания к своей персоне. С чем же это связано? Ну, не секрет, что многие из нас желают подчеркнуть свою индивидуальность. Кто-то, получая очередную медаль или слышит слова благодарности в свой адрес, э, остается неудовлетворенным размером полученного или услышанного, а кому-то даже при малейшем разговоре о себе в превосходной форме свойственно теряться и ощущать себя недостойным даже малой похвалой. Если не брать в расчет пресловутую манию величия, которая выражается в крайней степени переоценки своей важности, то разумное стремление к похвале или наградам является не таким уж плохим качеством, как это может показаться с первого взгляда. И здесь очень многое зависит от воспитания человека, от той среды, в которой он рос, от его личных устремлений. Один трудится только ради того, чтобы его заметили, а другому важны реальные достижения, и награды он либо не признает вовсе, либо считает их естественным приложением к результату своего труда. Каждый по-своему оценивает свои и чужие достижения. Первому нужны почести и звания. А второй гордится крепкой семьей и числом лет прожитых в браке, третий измеряет успех количеством дворцов и земельных угодий, а четвертый мечтает о творческих успехах и научных открытиях. Общеизвестно, что родоначальником современной наградной системы в России стал Петр I, заменивший традиционное пожалование достойных людей земельными наделами и дорогими шубами с царского плеча, орденами и медалями. И надо заметить, эта система оказалась жизнеспособной. Помимо награжденных героев, она продила огромное число других счастливых обладателей наград и не меньшее количество несчастных жертв и интриг, причиной которых стал кусок металла на ленте. Но и в Древнеримской армии существовала широко развитая система военного поощрения. Венки, почетные знамена, наградные копии вручались чаще высшему командованию, а ожерелья, браслеты и другие виды украшений доставались воинам от рядового до центуриона. Надо сказать, что недуг наградомании – весьма распространенная общечеловеческая слабость, например, в СССР она поддерживалась разнообразной системой премий и поощрений, стимулировавших производственный, научный и творческий труд. Ведь смысл любого поощрения, материального или словесного, заключается в выражении благодарности или признательности кого-либо, государства, общества, начальства по отношению к нам. И здесь не от нас зависит форма и размер этого поощрения. Мы вольны лишь в том, чтобы принять его или отказать. Но далеко не всегда отказ от заслуженной награды является признаком скромности натуры. Известно множество случаев, когда человек не принимал награду, исходя из других мотивов. Чувство солидарности с кем-то, ощущение недостаточности или несерьезности предлагаемого поощрения, обиды, несправедливости. Вспомнить хотя бы ветеранов локальных войн или ликвидаторов последствий катастроф, возвращавших свои награды в знак протеста или несогласия с государственной политикой. Иногда отказ от награды является хорошим способом привлечь внимание к своей персоне. В качестве примера можно упомянуть австрийского прозаика Томаса Бернхарда. 70-е годы прошлого века, активно отказывавшегося от всякого рода наград и почестей. Позднее, когда такое поведение перестало быть актуальным и уже не вызывало всеобщего интереса, он изменил свое отношение к данному вопросу. Современная государственная наградная система в России еще недостаточно развита. А ведь когда-то в нашей стране было великое множество рабочих и колхозников-орденоносцев. Государство сознательно способствовало возвеличиванию простого человека и героизации его труда. Сегодня дело обстоит несколько иначе, что вызывает к жизни различные формы общественного поощрения. Такова человеческая психология, свято место пусто не бывает. Хоть и здесь, конечно, не стоит уподобляться образу дорогого Леонида Ильича, увешенного звездами от плеча и до плеча. И действительно. В последнее время появилось огромное количество альтернативных наград – ведомственных, общественных, научных. Одни из них рассчитаны лишь на то, чтобы тешить чье-то самолюбие, вручение других основывается на вполне объективном подходе. Полагаю, что Институт государственных и общественных элементов поощрения стоит еще в самом начале своего развития. По роду своей публичной деятельности мне часто приходится вручать награды, и я заметил, если человек уважает себя и свой труд, то он с достоинством, с высоко поднятой головой принимает вручаемое. А если человек не уверен в себе, а свою работу порой значительно привык обесценивать, то выходя на сцену, он стремится свести процедуру награждения к минимуму, практически не поворачиваясь лицом к залу. Даже для официального фотоснимка. Нередко в основе такого отношения лежит неуверенность в себе. Это, кстати, очень заметно у некоторых женщин, которым делают комплимент. Они начинают отнекиваться, смущенно опускать глаза и краснеть. Именно по этой причине я всегда стараюсь, не в микрофон, конечно же, краткой фразой приободрить человека, успеть сказать ему доброе слово за его неустанный труд и ненавязчиво обратить его лицом к залу. Чтобы он увидел тех, кто аплодирует ему в этот момент. Обычно после этого человек уходит со сцены с высоко поднятой головой и с улыбкой на лице. В завершении хочется добавить, что нынешняя система образования предусматривает такой тип стимулирования, как школьные портфолио. Это когда дети соревнуются в том, у кого папка с грамотами толще. Интересно. Как объем такой папки помогает вчерашнему школьнику поступать в ВУЗ или устраиваться в жизни? Думается почти никак. В итоге дети растут демотивированными, то есть не чувствуют необходимости быть награжденными. А это значит, что мы теряем еще один инструмент для стимулирования молодого поколения в вопросах труда, научных достижений, общественной жизни, героических поступков. Дорогие друзья! Подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всего вам доброго.